Не, ну вы, конечно, даете. Вы что творите вообще? Вы что ждете, а? Вы что думаете? Вот он возьмет сам к вам, вот так и придет. Ни с того, ни с сего. Ха! Ха -ха -ха -ха, наивные. Надо же дозаваться. А, ну про Деда Мороза, конечно. Так что давайте, давайте, звоните, будем договариваться. Пролетите, как Фадеран Фарижен, друзья мои. Давайте, давайте. Все, жду пока. Все, некогда. Давайте, жду звонка, Звоните.